Что приготовить на романтический легкий ужин? Конечно, запеченную рыбу. Рассказываю вам рецепт, как приготовить дорадо посредиземноморски. Добавим к рыбе ароматные травы, черный перец, орехи и лимон. Дорадо – рыба с плотным белым мясом без мелких косточек. От вас потребуется минимум усилий и времени, чтобы получилось вкусное блюдо на обед или ужин. Запекается дорадо посредиземноморски под смесью измельченных орехов и зелени. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Рыбу очистите от чешуи, вы потрошите, удалите плавники, промойте под холодной водой, обсушите, зелень вымойте, лук очистите. Потушки рыбы сделайте два косых надреза с обеих сторон, посолите, брызните оливковым маслом, поместите в форму для запекания, Поставьте в разогретую до 240 градусов духовку на 10 минут. В это время орехи, зелень, лук и специи измельчите в блендере. Ореховую массу слегка обжарьте на сухой сковороде. Вкусняшки, подписавшимся! Затем обжаренную смесь разложите поверх рыбки. Полейте соком половину лимона, снизьте жар духовки до 180 и продолжайте запекать еще 15 минут. Подавайте запеченную дорадо с зеленью и лимоном, приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшуюся! Обещанный список ингредиентов. Дорадо, одна штука, орехи грецкие. 50 грамм, кинза 1 пучок или петрушка, лимон 1 штука, лук 1 штука, кориандр половина чайных ложки, хмин половина чайных ложки, кардамон 3 штуки, перец черный 2-3 штук, соль по вкусу, масло оливковое 1 столовая ложка, количество порций 2. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачи! Друзья, заходите.